Ребят, всем здорово, это форсдроп полмиллиона рублей. Я авансом попрошу внести за этот видос лайк. Знаешь, как своеобразная плата за контент. Но реально, лайк нужен. Именно твой, потому что. Бля, ролик дорогой. И вот я надеюсь, ты поймешь. У этого видоса нет спонсоров, и здесь не будет никакой рекламы. Ну и реально, бля, въебите лайк сюда. Пол ляма мы сегодня будем хуярить Дейлы. На предыдущий ролик, кто не смотрел, посмотрите, узнаете, откуда Балик появился. Кстати, Дейла нет, самое дорогое, что тут есть есть гунгнир. Но это самый дорогой скин. Бля, если он не скрафтится, это будет пиздец очко. Давай перед этим Попробуем открыть пару ножевых кейсов Посмотрим, в принципе, то, что с шансами на аккаунте а, Самое дорогое, кстати, напоминаю, кейс на сайте, который только есть Это ножевой, ебать. Ну, прям, это, это очень дорого Пиздец как, поэтому Мы будем рассчитывать на то, что, блядь, пыльни, таковые ножи за 5000 рублей А чё? А можно было что то дороже? Давай 4 попробуем теории, мы можем скрафтить реально гунгнира, Ну, то есть, у нас заебись денег на балансе. И по идее, блядь, я думал перекатится, но нет. Но нет, это, блядь, 63 тысячи. А потратили, да. Это плюс. Это рэп, чувак. Это рэпчик. Да, похуй, 6 кейсов, ебанем. Бля, надо что то вывести, чтобы хотя бы деп не въебать. Ну, чисто хотя бы, блядь, символически какие-то скины. Но, блин. Так, блядь. Так нахуй! А у нас сегодня будет 2 крафта, блядь. А у нас сегодня будет, ну, Сука, бомжатская хуйня. А они, самая дорогая, чисто ебанул в начале ролика, решил, блядь, покрутить на живые кейсы. Охуенно вообще. Бля, похуй, давай перед этим на все деньги на живые кейсы откроем, блядь. Развлекаться, так по полной нахуй. Не, если гунганер скрафтится, это будет пиздец. Хе, блять, 300 с хуемка. Ну хуй с ним. Будем рассчитывать на гунганира Как сказал бы экстрим, потому что он кто? Потому что Никита Экстрим, блять, это мастер open кейсов в open case индустрии. Мы, кстати, там проебались нихуего. Ладно, будем рассчитывать на еще одну бабочку. Бля, нужны бабки, вот на эту хуйню. Ну, типа, ебать. 6 кейсов выпало. Ну, по факту, один из самых дорогих ножей на данный момент, блять. Зуб тигра. Здравствуйте, Дамаская сталь, бабочка, заебись. А 17 бабочка. дамасская сталь, стелет, стоит дешево. Что-то мы, кстати, въебываемся. Прям Нихуево так въебываемся. Чувак, это, блядь, рэпчик. Ладно, хуй с ним. Бля, я хочу, типа... Чтобы вы понимали, я в принципе очень редко вывожу дорогие скины Взять за пример тот же самый изидроп Когда я не вывожу дорогие тайны какие-то в принципе дорогие скины Пытаюсь их разменять на более дешевых Потому что их проще потом продать, чтобы не было Кому не вопросов И типа ну там небольшое отличие от реальной цены с автопродажи, То есть с моментальной покупкой Поэтому давай выведем Но ну, хотя бы блять что-то, чтобы было То ебать, если вдруг каким-то боком Гунгнер не скрафтится В чем я на самом деле сомневаюсь То будет пиздец Обидно, но я хочу сделать 2-3 крафта. Ну, на самом деле, два, там поинтереснее шансы. Так, ждем продавца. Блять, привык сразу несколько скинов за раз забирать. Форс. Вот единственное, ребят, сделайте, блять, вывод за раз в инвентарь. Типа, че я должен ждать? Ну, реально, ебаните. Возможность вывода за раз, несколько скинов. Ну, типа, ребят, 22 год уже. Алло. Ну, можно же реализовать эту возможность. Реализовать. Ладно. Если мы сейчас будем крафтить самый дорогой скин, используя баланс, там будет ну, минимальный шанс, типа 30%. Какая-то хуйня получается. Можно даже, блять Мраморного градиента бабочки пиздануть. Так, первый нож, кстати, пришел. Ебать, Steam сломался, нахуй. Ну, кстати, в Steam это все будет стоить дороже. Мы, конечно, обязательно чекнем ценники. Это типа по-любому дороже, чем чем блять. Он примет. Что за хуйня? Найс, дороже, чем на сайте по прайсам. Бля, и что, типа мне ждать надо? Я реально отвык, что за раз можно вывести только один скин. Ну, типа за одно нажатие. Ладно, короче, пока ножички оставим, легенды я продам. А, Мраморный градиент я продам. Автотроника тоже это вообще -то хуй сольешь. Ну, то есть Саморный ингредиент бабочка, я думаю, тоже думаю, он где-то будет стоить типа тысяч семьдесят. Может 65 То есть там, блядь, вот кто продавал дорогие скины за момент На теме, Я думаю, вы прекрасно понимаете, что это пиздец Пиксельный камуфляж, блядь Кровавая паутина классический Продаем Убийство тоже продаем Дамасская стали это тем более Так, крова паутина Ну, классический, я думаю, тоже Ну, именно вот заебато, когда ты, блядь, вот такие вот ножи продаешь Там реально по моменталке это Подожди, так, тоже продадим Я его как-то продавал, там по цене тоже какой -то пиздец был По моменталке их очень изи слить Вот с такими ножами, типа, Патина, закалка, блять. Штык нож. Ну, по ценам можно проебаться. Ладно, если типа я обычно ждал, знаешь, и не продавал за моменталку. Тогда может быть был бы смысл, но блять, обычно все уходит за моменталку. Кстати, этот стилет я по-моему за 6500 продавал. Он у меня тоже был, по-моему, с Изика я выводил. То есть, ну тут такие моменты такие. Вот, единственное, мне сейчас очень очково, автотроника. Бля, автотроника можно, там да, ну, нахуй я не буду выводить. Пыльник выведем, О, почему нет. Остальное все продал. По итогу на баллике полляма плюс, ну, на самом деле, сколько мы же 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. тут где-то в районе, наверное, сколько? 40-50 тысяч. но ну, на самом деле, хоть что-то, блядь. И то после вывода он мне сможет подъебать. Я, наверное, глупо это сделал. Ладно, короче, хочу сделать два крафта, используя баланс. Ну, типа по... Ну, тут фактически 50%. Бля, ебать, я надеюсь, хуйня нас не сольёт. Кстати, тем временем чекнул обмен на пыльник уже тоже пришли. Сейчас ради интереса посмотрим различия цены форса. Блядь, это статрек нашли, пиздец. И, и хуй сольёшь, блядь. Сколько они стоят в стиме? Но в стиме они должны в теории стоить очень... Да, они на косарь стоят дороже, заебись. Этот нож стоит э, 5200. Типа в, на форсе он тоже где-то 4900. Сто... Ну, короче, все ножи по факту стоят дороже, блять. это вообще на косарь, заебись. Ебать, начал, блять, копить скины в инвентаре наконец-то. Нахуй. Я вот все думаю по крафту этого гунганира. Если мы сделаем, типа, 3 крафта на плюс-минус... Нет, это прям минимум процент на 25. То есть 3 крафта по 25%. Будет ли это заебатая идея? Напишите в комментарии, как бы вы сделали 2 крафта один крафт или блять три. Я хочу ебануть 3. Прикинь два или три гунганира ебанется, но это будет типа подлям рублей. Вот я сейчас ä, не знаю реально глупо ли я сделал, что вывел скины. Типа обычно я этой хуйней не занимаюсь. Я, я еще продолжу вводить. Но насколько я помню, мы не такой большой деб делали, то есть ä, при выводе даже половины блять скинов да покупится. То есть там не такой большой деб был, если я. Опять же, ä, а не, подожди, там по-моему 50 к, потому что мы открывали на живый кейс. Но реально не помню, потому что ролик был сделан. Давно, а типа снимаю я спустя охуеть как долго времени. Как долго, как много времени. Я вообще не хотел этот ролик записывать максимально откладывал. Ну типа полляма рублей. Блин. Мне, я просто, ну я очкую. Сейчас не так все хорошо, как хотелось бы. И сука, если этот ролик не наберет просмотры, ну у меня сгорит очко. Ну реально. Блять, короче, будем думать делать три крафта или два. Сейчас реально надо время просто подумать. Ну это охуеть, какие деньги. Давай все-таки попробуем, блять, ну может три крафта пизданой. Типа по 25%. Короче, поехали, первый апгрейд. Я даже не буду закрывать глаза блять ну будем сука сейчас можно типа делать вот так ну чуть повыше шанс потом еще третий будет давай блять 39 40 процентов блять сейчас очково но я обещал вам ебаный контент Ох, поехали стрит ну почти 40 процентов mm -hmm. так блять что походу вывод вообще был зря ну и тем не менее я продолжаю, блядь, принимать ножи. Сука, блять. А мне страшно. Бля, реально очковая хуйня. Ладно, хуй с ним. чё за ебаный урод? А, ну у нас еще один нож не ушел. Бля, сейчас. Сука, наверное, сейчас страшно. Очень. Блять. Что делать с этой хуйней? В принципе, в теории мы можем. Бля, ну можно продать некоторые скины, чтобы. Ну, типа, сейчас 63%. Сделать еще два крафта. Ну, повыше процент. Бля, ребят, страшно. Сейчас вообще очковый, если он не скрафтится, ну как минимум два раза это будет пиздец. Давай еще что-нибудь заберем, чтобы... Блядь, ну хоть что-то было, нахуй. Типа 28к. Хм, блядь, не так много, но хуй с ним. Капля в море, ну реально. А что за хуйня, почему тут нож не вывелся? Ай, если грейды. Смотри, мы сейчас сделали чуть больше денег. Ебать, ну если... Если, сука, ни один апгрейд на этот гунганир ебучий не зайдет, это будет пиздец. Блять, ну что за хуйня, ну вот реально, блять. Мы сделали, ебать, я планировал сделать 3, мы сделали крафта 4, сейчас при максимальном шансе 31 нахуй. Но я так понимаю, что, блять, вывод просто ебучих скинов был, блять, ну просто максимально лишним. А можно как-то нафармить денег, блять, я не знаю. Ну давай сейчас, окей, если что-то дропнется, мы ебанем на хай проценте. Бля, ну, коготь, коготь может стоить 13 тысяч где-то, да, кей okay, 30-ка, потратили мы, блядь, 41, охуенно. Бля, нахуй я этими выводами, блядь, занимался, и сука, и я же, блядь, вижу, что оно не заходит, но я, блядь, продолжаю охуярить блять, ожидаемся ножа, и я, я хочу реально оттянуть этот ебучий момент, но это пиздец. Но фактически дэп был, конечно, относительно той суммы, которая была на балике, меньше. Да, и мы еще какие-то скины вывели, хоть что-то радует, блять, что не совсем. Но, опять же, сотка еще на балике осталась. блять, будем пробовать сейчас, сожжем ножа и хуй-хуярим, что делать. Нож приняли он, кстати, ну, опять же, по-моему, как плюс-минус, вот он как на форсе стоил. Блять, ну, идем на форс уже. Можно вообще или нет рассматривать тот вариант, что, блядь, его нет на ТМ, его нереально с крафт. Ну, типа, заапгрейдить. Бля, ребят, просто поддержите лайком эту хуйню. Сегодня, ну, я ебать, если бы все крафты зашли, апгрейды, это было бы больше ляма рублей. Короче, хуй с ним, поехали. Бля, спасибо. Пиздец, ну она, блять, она должна была нахуй зайти, блять! Это было, ебать, это просто было, блять, настолько близко. Мы, мы въебали, ладно, окей, я понимаю, если мы въебали 2-3 апгрейда. Ебать, но мы въебали апгрейдов 5, нахуй. Я не знаю, сработали ли то, что я долбоеб выводил, блять, скины. Но сука, окей, мы, блять, да, хоть что-то вывели. Да, это не совсем ноль. Не, ну это пиздец. Это, это просто, блядь, это ебаный пиздец, нахуй. Ноль, ебать, ноль, ноль, ноль, ноль, ноль, ноль, ноль. Не, ну это пизда, это, блядь, мы... Ебанули где-то 6, нахуй, ребят, поддержите лайком эту хуйню Реально очень дорогой контент, блять Ну, сейчас, когда не так много просмотров, реально, блять, каждый лайк важен И вот ты смотришь и думаешь, типа, да ну нахуй другие поставят Поставь, пожалуйста, лайк 500 тысяч рублей мы въебали просто за, сколько, за 14 минут, блять Ну, ну, не, это нахуй, это не дело, блять Реально, я просто надеюсь, что этот ролик наберет просмотры Потому что с YouTube с монетизацией сейчас приходит норм и, Типа, блять, просто, ну, ну, пизда Я даже, я даже не хочу заканчивать этот ролик блять а причем вывели-то блять ну мы на... я посмотрю на 20, наверное блять было пол ляма. можно было вывести бабочку мраморный градиент мы вывели блять чисто считаем 6 блять 10 ну округлим 11 там с копейками было 16 21 21 тысяча рублей было блять ну вот типа где нахуй? На этой хуйне было полмиллиона. Мобиль 21 тысяча, блядь. Ебать. Это это просто, блядь. Это пизда, нахуй. Не закругляемся я. Я ебал, такие ролики, нахуй, нет.